Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем видео мы хотели бы рассказать вам о пяти плюсах комплекта Elif iJust 21700. Первый плюс устройства получается свой съемный аккумулятор, который к тому же входит в комплектацию. Так что после приобретения комплекта не придется докупать аккумулятор отдельно. А выбор аккумулятора в пользу формата 21700 позволяет данному комплекту быть более автономным в сравнении с конкурентами. Вторым плюсом хотим отметить комплектный бак Ella Dura. Помимо большого объема в 5,5 мл, бак обладает потрясающей передачей и удобной заправкой. Третий плюс комплект получает за большое разнообразие различных испарителей, среди которых вы точно найдете что-то интересное для себя. Четвертый плюс – это мощность мода. Она составляет 80 Вт. На iJust можно смело использовать сторонние атомайзеры с довольно мощными намотками, такими как Fused Clapton. Также мод идеально подойдет для использования сигаретным баком.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 По нас в той случае пошли, что помер. Не, ну. заболел.